Сегодня наша пресс-конференция посвящена тем теневым схемам, согласно которым работает Харьковский горисполком. Поэтому мы пригласили спикеров, которые непосредственно столкнулись с этой проблематикой. И начнем с Эл Гуджа Расскажите, какой стороной, чего захотели у вас забрать и в какой способ это происходит. Спасибо за приглашение. И что я хочу сказать, что меня это коснулось. И как лично, точно и по работе. Лично коснулась у меня взаимоотношения не сложились изначально с сервисом, в плане того, что я считаю эту организацию абсолютно ненужной для города Харькова, и которая только занимается тем, что вытряхивая из карм карманов харьковчан деньги. Э -э история... Наше взаимоотношение началось еще в 2006 году, когда еще кандидат в мэрию города Харькова Михаил Маркович Добкин имел в своей предвыборной программе такой пункт, как отмена якобы завышенных тарифов по пана Шумилкина, А сам, придя к власти, буквально через месяц отменил, правильно отменил э тарифы которые пришли к ней были подняты, а через несколько месяцев в два раза их увеличил. Поэтому, когда был момент в 2007 году создания Жилком-Сервиса и повышения тарифов, я как гражданин обратился в Харьковский исполнительный комитет Харьковского городского совета своими возражениями на повышение тарифов и с учетом того, что было объявлено, что будут учитывать мнение харьковчан. Никто на наше мнение, я обращался к коллективам, жителей жителям дома, которые я проживаю, и никто наше мнение абсолютно не учитывал, и тарифы все равно были подняты. После этого я обратился и до сих пор обращаюсь к Пану Яковлеву, все знают, это директор КП сервис чтобы он отчитался за те средства, которые жители и не только моего дома, а харьковчане платят за коммунальные услуги. Я постоянно получаю в течение, начиная с 2007 года по сегодняшний день, что какой жилком жилкомсервис где-то занимает какое-то доминирующее положение и он не обязан перед налогоплательщиками отчитываться о потраченных средствах. И следовательно, я пользуюсь своим конституционным правом не выполнять то, что не предусмотрено законом, жилкомсервисе не оплачиваю э, за определенные услуги. Исследователь желком сервис два раза подавал на меня в суд. Производство было как судебный приказ. Два раза мы их благополучно отменяли. И в 2014 году они подали на меня уже в производстве в Фимский районный суд. И по сегодняшний день наши судебные разбирательства тянутся новым. И есть один момент. Я по сегодняшний день и в суде первой инстанции, и в суде апелляционной инстанции лишен права на 55 статью Конституции Украины. Это выражается доступ к суду. В материалах дела нет ни одного доказательства того, что КБ сервис не оказал какие-либо услуги, а я эти услуги э, получил. В материалах дела нет практически ничего. Имеется... Подделанная справка о составе моей семьи, которую жилком совет подделал. По какой причине? Справка подписана в 2014 году, а у нас в 2013 года справки о составе семьи выдает только миграционная служба. Следовательно, суд принял сфабрикованный материал как доказательство. Когда открывали производство, это судья Киевского районного суда, есть такой некто зуб, Геннадий Анатольевич. Он открыл производство и открыл и посчитал солидарными ответчиками за долги, якобы существующие долги перед Жулком сервисом, членов моей семьи, мою супругу и мою дочь. Но тут есть одно но. Моя дочь несовершеннолетняя. То есть законом это не предусмотрено. И пан Зуб принял решение, то есть ухвал от имени Украины. Признав солидарным ответчиком несовершеннолетнего ребенка. Ну и данные действия пана Зуба были оспорены. Я написал заявление о преступлении судей, которые сегодня нашем криминальным кодексом караются. 375 статья принятия неподсудного решения. Но тут такой нюанс небольшой. Я написал два заявления. Одно заявление прокуратуру. Киевского района города Харькова и на имя генерального прокурора. В обоих случаях я получил отказ, прокуратура не увидела состава преступления. Я воспользовался своим законным правом и подал суд на бездействие прокуратуры. И нонсенс получается. Киевский районный суд не отказал моей жалобе, а Печерский районный суд признал бездеальность генеральной прокуратуры – и внес в единый реестр досудового расследования мое заявление о преступлении, которое совершил судья Кимского районного суда. Зуб, я это могу подтвердить, имеется решение Пипчевского районного суда. И по сегодняшний день в этом деле реально происходит, так сказать, ну, рейдерский захват, если мягко сказать, моих средств. Потому что жилком никаким образом не оказывает ни одной услуги. Это факт. Оказывает совсем другие коммунальные предприятия. Я многократно обращался к комитет комитету Харьковского городского совета, чтобы заключили со мной договор те коммунальные предприятия, которые реально оказывают услуги. Это первое. Второе. В 2005 году так сложилось, что у нас была инициативная группа, и мы судились против уплотнительной застройки возле нашего дома. И тогда мы все инстанции прошли, на всех инстанциях мы получили отказ наших исковых требований по одной причине, что Харьковский городской совет на тот момент предоставил как доказательство суд, что за домом, которым я проживаю, нет придомовой территории. Поэтому мы не можем считать, что какой-то... Новый дом построен на той территории, которая является нашей придомовой территорией. И в 2007 году я этой справкой воспользовался уже для того, чтобы не платить за то, чего нету у дома. В реальности, я, если городские власти каким-то образом будут смотреть эту передачу, я могу честно сказать, что идет, как правильно, обман Харьковчан не за одним домом на сегодняшний день как это установлено законом, не закреплена придомовая территория. Она имеется как бы виртуально. И это могу тоже подтвердить. У меня есть ответы из Харьковского городского совета, где отвечать, что 3400 квадратных метров, которые закреплены за домом, которым я проживаю, как придомовая территория, они графически не выделены, так как нету в этой территории. Они просто взяли количество проживающих, умножили на квадратный метры и сказали, что вот за вами закреплена такая придомовая территория. Ну, они это еще называют не придомовая территория, так как нету акта передачи для пользования или обслуживания этой территории. Это называют уборочная территория. Но если это уборочная территория, это, извините, земля территориальной громады города Харькова. Значит, туда должны опла оплачивать не харьковчане по коммунальным тарифам, а харьковчане, которые мы платим налоги, то есть из городского бюджета. То есть опять же идет отжимание наших средств. Если вернуться опять к суду, на сегодняшний день мною подана ассоциационная жалоба, потому что суд апелляционной инстанции опять же без учета ничего, то есть без всякого доказательства принял решение, что суд первой инстанции принял в отношении меня, моей семьи, правильное решение. Вот это коротко, то, что я хотел сказать, то, что мне коснулось лично и мою семью. А второй вопрос беспредел, который осуществляет исполнительный комитет, в данном случае не исполнительный комитет, а Харьковский городской совет. Вот тут написано, что я работаю в Харьковской медицинской академии после дипломного образования. На Шалтовском шоссе 268 имеется общежитие номер один нашей академии. Это три 16-этажных здания. Это общежитие является студентское общежитие. В 2013 году Харьковский городской совет принял решение передать в коммунальную собственность данное общежитие. То есть он превысил свои полномочия по одной причине – потому что есть указ президента о обеспечении прав мешканцев города Но Там четко указано, что можно принимать коммунальную собственность, кроме общежития МВД и студенческих общежитий. На тот момент Горсовет мог принять коммунальную собственность общежития, если собственник в лице Минздрава или управитель в лице нашей Академии дал бы на это согласие. Перед принятием данного решения многократно Министерство охраны здоровья на обращение депутатов Харьковского городского совета давало отказ, что нет никаких правовых оснований принять в коммунальную собственность это общежитие. На сегодняшний день, опять же, Академия данное решение обжалует в суде, и я, как бы участник этого процесса, если кого-то интересует, более детально могу рассказать и эту ситуацию. Ну и последнее, наверное, Тамара Степана больше расскажет. У нас еще есть один такой глобальный вопрос. Харьковчане этого пока, может быть, до конца не понимают, но в Харькове произошло очень такой интересный момент. Наше имущество поделили другие. Это касается незаконно заваренных мусороприемников, мусоропровода, который был якобы на балансе жилком сервиса, но каким-то образом Взяли и с баланса передали на новое коммунальное предприятие инженерные сети. То есть имущество, которое является собственностью жителей домов, стало каким-то образом собственностью некого коммунального предприятия. Тамара Степановна в этот момент больше озвучит. Там цена вопроса 55 миллионов, чтобы было понятно. Спасибо за внимание. В продолжении сказанного хочу так более подробно остановиться на тех вопросах, которые затрагивают такие противоправные действия со стороны чиновников городского совета и его исполнительного комитета. Так, директор департамента жилищного хозяйства Нехорошков Роман Борисович, а вслед за ним директор КП сервис Яковлев – Издали приказ о временном заваривании мусоропроводов в высотных жилых домах коммунальной формы собственности до решения вопроса по финансированию, поскольку было предписание из городской санитарно-эпидемиологической, тогда она так называлась, станции службы, что все эти... Вся эта система мусора удаления находится в антисанитарном состоянии. Никогда не ремонтировалась, не дезинфицировалась. Все это произошло очень быстро. Значит, Коммунальное предприятие, жилком сервис нашло деньги заварить по всему городу все мусоропроводы в домах коммунальной формы собственности. Отлично, я живу в 16 этажке улучшенной планировки, и у нас мусоропровод стоит за двумя дверьми и никакого даже отношения к коридорам общим не имеет. Ну, это уровень нашего, так сказать, благоустройства, что ли, который был изначально, пользовались мы этими благами 25 лет, до тех пор, пока вот эти вот великие чиновники наши городского совета не приняли такое решение». Мы, значит, неоднократно пытались узнать мнение мэра на этот счет. Ходили на прием в районную администрацию, когда он еще, будучи здоровым, к нам приезжал. Эта история длится вот уже три календарных года. Но ничего подобного не произошло. Мы подали иск в суд, нам же было интересно узнать, а что же, какие документы, чем руководствовались люди, когда вот это вот забирали совсем? Никто же не возвращает. И вот, ну, значит, предшествовала всему этому тщательная дезинфекция силами чистого дома. Заваренные мусоропроводы ежемесячно, значит, дезинфицировали. Мы вот за этим наблюдали. Я вот даже никак не могу себе представить, вот если стоит сейф и его заварить, как же там внутри провести уборку и дезинфекцию. Пытались, значит, выяснить, деньги там были затрачены немалые. Но время шло. И ну, можно сразу уточнить, Нет. То есть... Деньги списывались на Деньги, дезинфекцию. Да, Но и, на самом деле На самом деле не ее как таковой не проводилось. И Департамент аудита и контроля городского совета нам прислал письмо, что я как бы через технологические отверстия туда попадала дезинфицирующая жидкость. А на самом деле это было так. Подходил сотрудник, такой вот ручкой делал дырку и какие-то капли туда брызгал. Но я вот в своем подъезде не пустила категорически, обосновывая тем, что вы его сначала рассматривали а потом, как положено, продезинфицируйте, как вы показывали кто-то кто сюжет, что там такая огромная труба, что-то там дуется. И вот, когда мы значит, подали иск в Киевский суд, прекрасно понимая, что в суде защиты судебная искать бесполезно, ну, мы там получили от ответчиков замечательные документы. Есть у нас такой директор управления коммунального имущества и приватизации Соложкин по фамилии Соложкин. Он своим распоряжением, значит, все это имущество на сумму 54 миллионов, я имею в виду все систему мусора удаления в домах коммунальной формы собственности, своим распоряжением за номером 1215 передал с баланса коммунального предприятия «Жилкомсервис» сервис на баланс инженерные сети, скандальные, как вот недавно показывали заместителя директора которого так сказать, арестовали за взятку. И нам в суде отказали только по тем основаниям, якобы мы ненадлежащего предоставили ответчика. У нас ответчиком был жилкомсервис, и рисковые требования были направлены на то, чтобы обязать его восстановить эту систему для того, как она была, как работала, как санитарные нормы предписывают и прочее. Ну, вот по этим основаниям, значит, нам было отказано и рекомендовано обращаться... А, там вот в конце вот этого распоряжения Саложкина написано, что значит, предписано коммунальному предприятию инженерные мережи значит, соблюдать санитарные противопожарные правила при эксплуатации мусоропроводов. Ну, простите, туда нужно кабельное вот эти все оборудование в виде проводов помещать... Значит, все эти программы писал Нехорошков, правая рука, так я понимаю, городского головы. Я только единственное не могу понять, вот принимая решение сессии, передачи, вот он пишет, можно сказать, что попало, пишет, где надо прокладывать линейные вот эти кабели, провода, и решением сессии все это утверждается. Ну вот и таким вот образом утверждались, что это наше имущество, территориальные громады города Харькова. По остаточной стоимости, этой цифры я взяла из распоряжения Соложкина на сумму 54 миллиона гривен, перешло, как они нам пишут, по договору сервитуда. Ну, вообще непонятно, какой смысл они вкладывают в это понятие, но как ограниченное пользование и чем. Ну, у меня такое сложилось впечатление, что, ну, как бы... Ну нет у нас в городе, живем на квартире, а что хотят, то городские власти с нашим имуществом и делают. Ну вот можете представить, если кого-то это напрямую коснулось... Да, написано, если люди согласились во всем подъезде, написали, собрали подписи, что им не нужен мусоропровод, Но в санитарных правилах сказано, что каждую квартиру надо обеспечить бытовым измельчителем мусора, тогда действительно раздельный сбор, не будут никто туда, ни пластик, ни картон в эти мусоропроводы. А такие вещи, городские власти говорят, что стало в подъездах чище, хорошо. Вот представьте, как хорошо стало в наших квартирах – этот мусор, если све... ну лифты старые, без конца ломаются. Вот я живу на 10 этаже, в 16-этажке. Заложники чего, вот была непогода. Не побежишь с каждым кулечком. Дома маленький внук со своими папами. То ли за дверь к соседу выставляй. Ну, в окно не будешь выбрасывать, вроде ж, цивилизованные люди. Баки эти типа, поставили так, что по проезжей части надо идти, ни ребенка не отправить. Вот такая оказалась нормальная практика платите деньги повышают тарифы за этот а теперь мы стали ну как бы дворниками мы этот мусор э, собираем сберегаем э, загружаем в эти контейнеры а у нас только за наши же деньги причем необоснованно большие его отвозят вот хотелось бы конечно э, ну вот кто-то бы чтобы обратил внимание на это. И мы вот занимаемся общественной работой, и мечтаем, чтобы нам вот кто-то помог, ну вот как вот показывают по телевизору, журналистское расследование, чтобы вот ну действительно люди поняли, что на нарушение, но не от того, что там чего-то, да, и последнее. Значит, мы вот всю эту переписку, которая называется длящиеся преступления по завладению имуществом чужим, нашим имуществом, и мы это все передали, значит, в руки милиции по новому кодексу. Открыли производство, которое длится вот уже у них по их переписке. Но почему-то статью они у нас указали, заваривание вот этих клапанов, 296 часть 1 это хулиганство. Но это, конечно, смешно для того, возбудить уголовное дело и занести в реестр, чтобы его заведомо закрыть. Есть там другая статья в уголовном кодексе, 270 со значком 1, это упущенная порча и повреждения коммунального имущества. Я уже не перечисляю злоупотребление превышения, вот это можно через запятую, сколько угодно говорить на эту тему. Но вот самое интересное, что кроме решения сессии, где Геннадий Адольфович и Керни свою подпись, вся вот эта вот история всеми фамилиями так, значит, проведена, что нет его нигде, вот кроме как вот только там, вот, когда состоялись решения сессии. Ну вот так вот в копку. Простите, пожалуйста, можно отлично сделать? Ну, вы в Диме по этому... Мне интересно, ну понятно, заварили мусоропровод. То есть их используют. Почему передали инженерным службам? Для чего их используют? Для, для того, чтобы это, коммуникации это, не висели, да. а единый информационный канал, провайдеры, телефонная связь, сигнализация, ну, туда опустили и оплатите нам деньги. Это же все сопряжено с использованием электричества. То есть, ну, вот, как в подъезде горит свет, так и это оборудование без света не может работать. У нас вот такие платы друг другу. Там миллионные деньги, это нехорошко снимается этих провайдеров. Недавно того посадили Сальникова за 20 тысяч гривен. Вот для этого их цель. Да. Это как единый канал. Единый... А они их... опустили реально или нет? Или собирались это сделать? У них это перспектива. Поскольку мы это не даем делать, в городе еще на сегодняшний день ни один провод туда не опустили, потому что, как вы, услышали, что боятся это делать. Ну, мы же их Но суды еще идут. Суды я идут. вам добавлю, они хотели еще вот в Табуров, которые на первом этаже, да, сделать магазинчики. Ну, про магазинчики... Чтобы но, Простите, то есть Понимаю. мы говорим там от 54 миллиона, да? Я э, говорю это... по. Это деньги. Значит, нет, это остаточная стоимость. В 2007 году, когда допустили жилкомсервис в качестве баланса держателя, составили документы. Вот это стоит столько. У нас же комплекс. Вот еще Хорошо, что вы меня на такой мысль натолкнули. И вдруг каким-то образом Соложкин вносит изменения в 2013 году в договор передачи 2007 года. Там отображают на балансе вот эту систему мусороводовения, оценивают ее. Расписываю цифры. Вот поймите, о чем я пытаюсь сказать. Вот есть вот, ну, такое вот. вот. решение суда 2007 года. Вдруг мы в 2013 году вносим в него изменения. Я вот так судье рассказывала. Ну да, это, нормальному человеку это никак. Я, значит, начинаю читать эти цифры. Да, я пойду в правоохранительные органы с этими. И написано рукой 126 миллионов. Мне так интересно показалось, что, понимаете, у нас какие-то такие миллионы весь вот эти миллионы. Читаю дальше, что у нас по состоянию на сегодня эта вся система оценена. 54 миллиона гривен. Это я не придумала. Это я с его распоряжения взяла. Эти документы они нам в суд принесли. Пишет, значит, ответственность за исполнение оставляю за собой. И вот такая вот история. Так хочу узнать мнение самого городского головы по этому поводу. Нет, не могу. Не получается. Я хочу добавить то, что сказал Тамара. Степановна, одно, что суд и первая и апелляционные инстанции признал факт незаконного подписания распоряжения с аварией. Этот факт признан, вот можно кто захочет прочитать. Он просто нам отказал в части признать жилком сервис надлежащим ответчикам по той причине, что уже эти сети переданы КП инженерной сети. Мы категорически не соглашаемся, потому что действие совершал в свое время КП жилком сервис. Это четко написано, что э, этим приказом нарушены права жильцов, нарушено санитарно-эпидемиологическое благополучие. Все расписано, как э, положено, нашу пользу. Единственное, мы уперлись, мы считаем, до сих пор считаем, что ответ, ответчиком должен быть жилком сервис, который совершал эти действия. Он баланс не хочет, не хочет признавать. Качество отвечил в том Но он признает факт. И соответственно Харьковский городском. Это получается в судьи не хотят признавать. Это частные случаи, потому что у меня, у меня так вот случаев масса. То есть харьковские суды, районные, местные, все девятся судов. На отказываются рассматривать иски, заявления исковые, против жилком сервиса и против Харьковского государства. Не хотят. Можно по сказать, разными причинами они не они не хотят? Есть какие-то вышеупомянутые. Ну, ну, вот это смотрите. я сейчас расскажу. Я хочу просто перерывать. Вот я я расскажу, продолжение темы. Я под протокол озвучила свое заявление о совершении преступления в этой тематике, о которой я сейчас рассказала, о суде апелляционной инстанции. Но что такое, когда люди услышали, это же не просто люди, это же государственные чиновники, я по судье говорю. Даже думаете, какая-нибудь реакция была, а ведь законодатель же четко распределил, если стало известно совершение преступления, и дальше все расписано, что нужно делать, все это все знают. Ну, так вот, там такая была реакция, знаете, что, ну, что-то я такое сказала, что, ну, совершенно к ним не имеющее вот это вот отношение. Вот, хотя изложили на бумаге так вот эти вот все факты нарушения вот на трех местах, и, и суды первой, и второй инстанции, что действительно нарушено от санитарных правил, да, да, чего хочешь, все нарушено. Вот такая ситуация. Я хочу на ваш вопрос ответить. Дело в том, что... Наше дело еще не вернулось в суд первой инстанции, мы хотим взять аудиозапись судебного заседания от определенного числа, где было заявление о преступлении. И на основании этого мы хотим на судью, апелляционного суда Харьковской области, Сащенко есть, подать заявление о том, что он скрывает преступление. И это будет обязательно в порядке сделано. Вот это я хочу. Просто у нас нет доказательств, как аудиозаписи. Пока, пока нет. Пока нет. Оно есть, но надо взять кассету, чтобы не быть голословными. Ну и понимаете, как очень сложно. Вот но ну, нас же не спросили. Ведь мы понимаем, что вот, они там говорят, законно избранные, вот вы нас выбрали, вот эти. Но ведь и, и нас-то тоже надо спросить. Это же и наше санитарно-эпидемиологическое благополучие, или это антисанитария. Ну разве это... Ну, вот, что там у них хорошего, как в подъездах? Вот уперся, вот чисто стало в подъездах. Давайте без эмоций. Все, эмоций нет. Михаил Петрович, подведите, пожалуйста, а, от частного к общему. Да, наоборот, от общего, общего. От, общего. от общего. От общего общего <голосузъя> э, Предприятие КП Желкомсервис никакого юридического отношения к домам только не имеет по нашему законодательству. Поэтому это предприятие не имеет права не требовать деньги за какие-либо так называемые услуги, поскольку оно их не оказывает и ни за что не отвечает. Вот у меня решение Харьковского сполкома за номером 1186 от 20.12.206 года, которое, которое называется про вызначение ваканации в послуг в фонда фонде места Харькова. Я не буду читать чего-то. Этот самый э, прилюдию я вырежу. Вызначить и выполнить жило-коммунальных услуг у жилового фонде коммунальной власти территориальной громады места Харькова. Комунальная власть ⁇ это ключевые слова. Из всех 8 тысяч с лишних домов города Харькова все они принадлежат людям, которые в них проживают. Это решение Конституционного суда Украины. И часть 2, 382 статьи Кажданского комплекса. Дальше в этом решении идет перечень предприятий, которые оказывают услуги. Но подчеркиваю, вот эти предприятия, они оказывают услуги в дома коммунальной собственности. На вопрос, сказать, как эксперты Харьковской правозащитной группы, я ответ от Харьковского госполкома не получил. Мало того, я этот вопрос задавал через горячую правительственную линию, то есть через кабинет министра Украины? Ответа, по сути, я не получил. То есть, что из этого вытекает? Что все предприятия нашей коммунальной тепловой, сети водоканал и так далее, они предоставляют свои услуги, согласно этому документу, в дома коммунальной собственности. Получается, что не свои услуги в обычные дома, не предоставляют. То есть там неизвестно, кто является исполнителем услуг. Почему неизвестно? Потому что договоры эти предприятия с людьми, которые, опять же, предписывают и считают обязательным нашу законодательство, эти предприятия не заключили. В чем заключается еще криминальная деятельность КП Желкомсервис и крышующего его воистполкома с мэром в есть так называемая конфиденциальная информация, которая прописана в статье 32 Конституции. Или персональные данные, порядок обработки которых записан в законе Украины о защите персональных данных. Так вот, этот и закон, и Конституцию предприятие Желкомсервис на ушах не выполняет. Это предприятие собирает, хранит и распространяет конфиденциальную информацию без разрешения и без уведомления субъектов этой информации, то есть без нас физических Мало того, это предприятие создает неправдивую информацию. В чем это выражается? В суды поступают справки от различных участков, в том из которых следует, что в, какой... в, одной... в этих квартирах кому какую эти справки якобы проживает КП сервис Вот так и написано. Дана. канал, Справка. Мало того, что там не регистрация идет, а прописка. Сейчас я разъясню. О прописке, о составе семьи и прописке. Институт прописки у нас отменил. Да? А дальше написано. Дана. Гррррр. То есть гражданин. То есть получается, что в квартире, в человек живет, да. проживает со своей семьей близкими, проживает еще некоторый гражданин, который жил в комп-сервисе. Дальше идет, идут его персональные данные, которые живут в сервисе озвучен. Можно оглядывать? Да, пожалуйста. Да, это, Понять, вот, пожалуйста. Ну, здесь а есть, а есть печатные инструменты, типографские инструменты, вам типа, сразу заболу, какая-то. Да на гражданину КПЖ «Консельс». Я такой первый так. Ну вы еще много чего не видели в нашем городе Харькове, в котором происходят вот такие вот события. Так вот, это предприятие выдает справки что якобы в квартирах проживают люди, которые в этих квартирах никогда не проживают. Это, в частности, у меня. Я столкнулся с таким случаем, что я в квартире живу один, а у меня якобы проживают еще три неизвестных мне лица. Я год уже, календарный год, пытаюсь выяснить, кто эти люди и как они попали в мою квартиру без моего согласия, без моего ведома. Опять же, я выясняю это через Киев, через кабинет министров Украины. Год они мне не могут ответить. Эти сведения о том, что в моей квартире проживаю не я один, а якобы еще каких-то три человека, и того всего в сумме четыре. Попадают во все коммунальные предприятия. Соответственно, оплата мне выдвигается в четыре раза больше, чем помощь. Это не только у меня. Поскольку я являюсь экспертом Харьковской правозащитной группы, веду приемы. Ко мне на прием регулярно приходят люди точно с такими же вопросами. Просто я озвучил это по себе и с вами, потому что касается меня. Вот касается э, Гочи то же самое. Так у него та же самая история. Это уголовное преступление. Когда мы выигрываем судебные процессы, у КПЖУ жилком сердце, то, как правило, мы в своем заявлении, то ли об отмене судебного приказа, то ли в ходатайстве на имя соответствующего суда, судьи, который ведет процесс, пишем следующее, что в нашем заявлении было четко указано состав преступления, совершенные лицами, должностными лицами, как и жилком и мы просим суд вынести определение по этим преступным действиям, передать материалы дела в правоохранительные органы для проведения оперативных мероприятий и привлечения данных лиц в уголовной ответственности. Еще ни одно уголовное дело не было возбуждено. Вот последние четыре моих клиента. Сейчас мы бьемся над тем, что милиция нам отказала. Почему заявление эти все подается через областное управление милиции. Сплатка внести, естественно, в единый приезд до судебного расследования. Мы получили отказ. Дальше мы начали действовать через прокуратуру. Прокуратура тоже дает отказ. То есть она не видит состава преступления. Вот этом все. Теперь будем пытаться все это делать через Генеральную прокуратуру и через Министерство внутренних. внутренней В связи с тем, что КПЖУКОМсервис пользуется такой благосклонностью со стороны харьковских судей, что невозможно что сделать, да, мною и некоторыми другими были поданы иски, административные иски, на судей, которые появились в свое действие, так называемое бездействие. Я судился с судьями, Дзержинского района, с Дзержинским районным судом. И третьи с были два судьи. Это Шишкин и Гайджу. В первом месте мне отказали. Тогда я подал апелляционную жалобу через апелляционный административный суд Харьковской области. Эту апелляцию я выиграл. Дзержинский районный суд все равно отказался выполнять это и передал в Ленинский суд. Ленинский суд мне -то тоже отказал. Я подал эту операционную жалобу, опять ее выиграл, поскольку обязали рассмотреть Ленинский районный суд маэйского требования к Дзержинскому районному суду и к третьим лицам, том суде. Опять, опять эту операционную жалобу я выиграл. Опять с этой И Ленинский районный суд отказались выполнять два решения суда в более высокой инстанции это только по мне три мои клиенты пошли по моему же пути но ну, я их естественно направил по моему же пути это был иск против того же Дзержинского районного суда и один и второй и в обоих случаях первые апелляции мы выиграли и все равно Дзержинский районный суд а далее Ленинский районный суд в лице судей Альховского и Клименко это Ленинский районный суд, отказываются выполнять решение. Вот сейчас на стадии уже будет вторая апелляция, и чем она закончится, я вам сказать, естественно, не могу. Таким образом, я могу сделать следующий вывод, что подавать исковое заявление в Харькове против КП Живком сервис и против Харьковского исполкома судьи не позволяют. И даже если после того, как они незаконно отказывают в моих исковых требованиях, все равно это, все, этот процесс остается на том же самом месте. И последнее. В связи с своей беззаконной криминальной деятельностью, как и за время его существования, то есть 1 января 2007 -го года, по настоящий момент, у города Харькова этим предприятием, только пульмедий, у физических лиц, это предприятие украло 750 миллионов гривен. И продолжает красть, поскольку очень многие люди платят. Сидящие перед вами здесь тройка не платят. Все остальные люди в своем большинстве платят. Так вот, было украдено 750 миллионов Кроме всего прочего, из недавних событий, когда отключались, вы помните, насосные станции водоканала, оказалось, что деньги ЖКХ забирает не только у физических лиц, но и у наших коммунальных предприятий, никуда их не То есть он ворует деньги и у коммунальных предприятий, такого как водоканал и Харьковские тепловые сети куда эти деньги попадают, ну, я могу только высказать предположение, ну, наверное, предположение пока не сильно интересно. Но тем не менее, факт остается фактом. Вот, собственно, и все. Да, да давайте к вопросам простите, перейдем. да, мне очень интересно это Вы перед собой, вот вы втроем, ставите задачу, вы боретесь за свои права, или вы пытаетесь все-таки сподвигнуть общество к тому, чтобы оно уразумело всю ситуацию и почему я бы с Это первое меня интересует. Кому этот вопрос? Ко всем, тем, да? Ко всем, кто да. И э, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, что по вашему мнению необходимо сделать для того, чтобы в корне эту ситуацию переломить? То есть поменять городскую власть, поменять судебную власть перестать харьковчанам платить. То есть вот вы этим занимаетесь, вы в теме, вот с вашей точки зрения, что может быть стать тем реальным толчком, который это сдвинет. Не единичные, вот так сказать, какие-то моменты борьбы, а вот что может повлиять на точку. Как эксперт Харьковской правозащитной группы, которая ведет еженедельный прием. Я не собираюсь поднимать народные массы на борьбу с кем либо. Каждый решает свои вопросы лично для себя. Если они не понимают, это не моя задача. Разъ... Вернее, моя задача разъяснить тому, кто этим заинтересуется и придет ко мне. А не призывать народным на орехрадом. Вот одна из форм разъяснения, это то, что вот я сейчас здесь перед вами сижу и рассказываю. Если кому-то моя помощь понадобится, она вот понадобилась, в частности, больше в свое время. Я с удовольствием ему помог, и дальше он продолжал заниматься, так сказать, своими делами. И второй вопрос, какой еще, уточните? А, а, то есть вы отстаиваете а, как... интересы конкретных людей? Я ставил, да, лично я отстаивал интересы конкретных людей, прессовать нам на какие-то действия массовые. И теперь, как это преобразилось? Есть Но люди, которые сами не я могут два делать. слова добавлю, что я хочу получить какой-то свой личный результат и с вашей помощью довести все-таки до общественности. Если хотя бы часть людей поймет, что их элементарно обманывает, это будет первый шаг к тому, что мы добьемся более значимого результата. Это первая часть. А что нужно еще сделать, я не побоюсь этого сказать, Победить тотальную коррупцию в нашем государстве, чтобы суд работал судом, чтобы прокуратура работала прокуратурой, милиция работала, милиция. Если я иду в Киевский районный суд и хочу подать как гражданин Украины, который живет в Харькове 1977 года, подаю заявление, суд оформлен по всем нормам, по всем требованиям. И у меня 35 минут забирает это заявление, куда-то по кабинетам ходят. Ходят. И после того, когда я начинаю сюда записывать, через 35 минут кто-то дает отмашку и это заявление регистрирует. А что было понятно? Что за заявление? Два заявления было. Первое заявление – жалоба на прокуратуру Киевского района на бездеяльность, что не вносили в единый реестр судебного расследования э, про судью Зуб, А второе – мое заявление в, в, в, в, на милицию за бездеяльность по поводу этих справок. То есть я, как гражданин, написал заявление, что же консульс, фабриковал, нарушил мое право, и милиция, естественно, ничего не нашла. Самое интересное, что милиция просто ответила, что никаких грубых нарушений здесь нет. А кто определяет это? это передайте материал суд, и суд определит, кто это грубое или не грубое нарушение. Я считаю, что мои права нарушены. Моя конфиденциальная информация передана другому. Михаил Петрович, я хочу два слова буквально ему добавить, что жилком сервис, предоставляя такие справки самому себе, еще одну такую вещь нарушает, что жилком сервис не является правоприемником Жеков. То есть та информация, которая когда-то была в ЖЭКах, она не была передана жилком То есть тут тоже такое должностное преступление. Каким образом филиалы КП жилком сервис получили базу данных Жеков, которые были не являясь правоприятием. Похитили. Похитили. Похитили. похитили? Это тоже очень О, интересный вопрос. То есть они э, на сегодняшний день обладают базой данных всех отковчан. Не запомните. И теперь отвечаю на то, что делать, да? Вот, второй вопрос был, что делать? Обменять а и так далее. Так вот первое, что нужно сделать, это вести жесткий общественный контроль за деятельностью органов местного самоправления. Вот этим самым вопросом, да? Я тоже уже занимаюсь годы тоже через э, Киев, через кабинет министров Украины. Результат нулевой. Вот меня не хотят включать в наблюдательные или в общественные советы, которые бы контролировали работу Харьковского горосполкова. В принципе, мне никто не нужен. Я это сто раз уже говорил и подчеркивал, еще раз говорил, что для того, чтобы проконтролировать действия вопросах ЖКХ, Харьковского гористолкома, я сделаю все один. Мне никто не нужен. Я мгновенно найду, где, что и как. И тем не менее, областная администрация, три уже областные администрации, сначала Доктинская, потом болоты, теперь вот это третья, Пишет мне всякую ерунду о том, что в моих услугах они не нуждаются. Из этого я делаю следующий вывод что они прекрасно понимают и знают, что я знаю, где искать, и, на... и сразу же найду. А у нас уже был в Украине такой человек, который ничего не видел, ничего не слышал, ничего не мог найти. И фамилия его, генер, бывший генеральный прокурор Ерем. Так вот, в отличие от Еремы, я вижу, слышу и знаю, где искать. Да, спасибо. Да, спасибо. Если, да. Да, да. Вот и можно мне добавить. Да. Вот мы попытались в свое время, ну вот у нас когда с этими тарифами бывают время от времени дискуссии, мы попытались предложить такую схему, как вот вы же на отдельный дом делаете тариф, а давайте на каждый отдельный дом сделаем отдельный лицевой счет. То есть мы будем понимать, куда деньги какие поступают, в каком количестве и куда их тратят. У нас же нет у домов, выделенной придомовой территории. Платим мы с квадратного метра. Деньги колоссальные. То же самое кварплата там еще больше деньги. Так вот, сколько я не пыталась заняться этим, ну, как бы, на примере своего дома, отказывают категорически. Они же прекрасно понимают, что вот эти, ну, что мы спрашиваем, куда наши деньги, мы, мы же на самоокупаемости, мы заплатили, вы отчитаетесь, куда вы наши деньги вот и все. И очень, конечно, такой, такой животрепещущий вопрос. Вот когда Кернес с Допкиным привели в 2007 году жил консервис, это же был КПЖР, и они всем сказали, что это не правоприемники. И чтобы вот хорошо понимать, что мы все вот эти деньги, которые копили за все годы, они же исчезли в карманах чиновников. У нас же теперь не на что ни капитальные ремонты делать. Извините, Дома Степанова, это не они сказали, что ли? Сказали, а это, прописали. это написано в документе в двух документах да. в двух документах один документ который выдает жукомсервис в котором четко написано что он не является оно он не является правоприемником и это ответы нехорошкова на их бланке о том что кп сервис не является преемником бывшего и в уставе же указано, что оно услуги не оказывает, а эффективно собирает средства и распределяет. Это вот на главной странице открываете, когда предприятие, коммунальное жилконсервисы. Вот у них там девизом это прописано. Проверьте. Еще возвольте буквально одну минутку. Тамара Степана такую тему, как придомовая территория. Я тоже говорил о придовой территории. То есть есть два момента. Содержание дома и придомовой территории. То есть на придомовой территории, мало того, что она не закреплена, есть такое понятие объекты благоустройства. И имеется инструкция об инвентаризации объектов благоустройства. На сегодняшний день в городе Харькове эта инвентаризация не проведена. Это могу уже доказать ответами, опять же, из Харьковского городского совета. Раз не проведена инвентаризация, можно срубить любое дерево, траву, сделать все, что угодно, любые разрытия сделать, но вопрос в другом. Каким образом тогда они определяют объем услуги, что они сделают, там одно дерево полили или 20, раз не проведена инвентаризация. Хотя закон предписывает, чтобы эти инвентаризации должны быть проведены опять. То есть если мы копнем, копнем, копнем, как говорится, цена питания это миллиарды. Просто-напросто и все. Бояться да. прецедента, если вот довести до логического конца кого-то из чиновников по, по вот этой вот деятельности, говорить-то можно много, но вот это будет только, справная только с прецедентом, вот если кто-то чего-то вот... Такой момент, на призамовой территории имеется э, пешеходная дорожка, и вот эта пешеходная дорожка имеет определенную классность. То есть первого, второго и третьего класса. Это определяется, сколько человек в течение одного часа проходит по этой территории. В зависимости от этого идет количество уборки. Понимаете, вот что было. Вам тогда? каждому пришлось стать специалистами в том, что. К сожалению, а... да. К сожалению, чем... да. Жизнь заставили. Да. Вы, другими словами, призываете каждого харьковчанина четко следить за действиями власти. Контролируем, за быть... что мы платим. Просто-напросто. Да. Считать свои дикие, собственно. И не быть в коммунальном рабстве. Мы ведь реально находимся в коммунальном рабстве. Не хотим ничего задумываться, и из двух членов семьи один находится в коммунальном рабстве, потому что нужно оплатить эти коммунальные тарифы. Никто же не против, но реальные. Когда говорят, что в Украине там 12 миллиардов населения должны, а я говорю, это 12 виртуальных миллиардов. Это не да, спасибо вам большое, да, ждем вас спасибо. с новым победой.